В последнее время артист, на счету которого несколько десятков ролей в кино и сериалах, пропал с творческих радаров и избегает общения с представителями прессы. Как оказалось, Владимир Ильин борется с тяжелым недугом и живет с супругой в подмосковной деревне. И все же Ильин изредка приезжает в столицу по приглашению коллег, чтобы сняться в том или ином проекте. Отработав положенное, он, стараясь избегать публичных мероприятий, быстро возвращается к себе домой. «Я живу в деревне в Истринском районе Подмосковья, рядом с Ново-Иерусалимским монастырем, местом спасения. Болезнь приковала меня к постели, но сейчас уже легче. Приезжайте в гости на чай. Только не по работе, без диктофона, просто пообщаться. Поговорим о вере. Было бы хорошо, если бы вы захватили с собой моего соседа, умнейшего, добрейшего актера Александра Феклистова». Он умеет разговаривать, у него все хорошо с русским языком, я не обладаю даром красноречия, рассказывает 73-летний Владимир Адольфович. В конце 80-х артист уволился из театра имени Маяковского, в котором проработал около 15 лет. Сегодня Ильин нисколько не сожалеет об уходе из труппы. В этом театре играли великие артисты, не чита мне. Мастера, гении, а я был мальчиком на побегушках. Они просили, Володя, сходи в магазин. И я с радостью бежал. А ушел из театра давно, когда начались перестройка с гласностью. В театре все время думал, как заработать свои 80 рублей и отдать долги. Ушел в кино, чтобы меньше думать о 80 рублях, признался он. Несмотря ни на что, Владимир Ильин уверен, что его карьера в кино сложилась наилучшим образом. Мне всегда везло. В 90-е многие попали под мясорубку воров, бандитов, аферистов. Но у меня нюх на плохих людей. Это сейчас бывшие бандиты, спекулянты, барыги стали миллиардерами и олигархами, но барыга он и есть барыга, каким бы внешне респектабельным ни был его вид. В 90-е годы плеяда замечательных артистов ушла из профессии служить барыгам, и многие уж далече. Я старался не иметь ничего общего с этими дельцами и по сей день держусь от них подальше. Меня в коммерцию не заманишь никакой силой. Сейчас актеры не бедствуют. Нам за все платят, и за съемки, и за спектакли, и за репетиции, признался актер.